Ребята, вы на канале Тыковка ТВ И сегодня я вас хочу познакомить с новыми блогерами на моем канале А точнее с без и Дневной Фурией а, Ребята, я вам хотела сказать, что у меня на канале появляется новая рубрика Которая называется Драконья Семья Это так она называется Точнее не я ее называла, а назвали мои дракончики, мои друзья блогеры и теперь я даю слово, пусть они с вами познакомятся и теперь у нас будет новое как видео, много новых видео, влоги, челленджи и все такое. А сейчас даю все же им слово. Ладно, ребята, я пошла. Хорошо, давай иди, иди, иди, уже иди, иди. Ребята, всем привет, с вами я Безубик. И с вами я, Дневная Фуре, ребята, всем привет, да, и мы хотим сказать, что мы хотим, как бы сказать, ввести новую рубрику на канале нашей так скажем, хозяйки Кати. Она нам разрешила, поэтому теперь мы будем сами снимать какие-то видео. Я понимаю, что вам больше нравится, ребята, про дневную фурри без зубика. И так как у нас сейчас есть возможность снимать, то мы будем снимать самые интересные видео, крутые, там, челленджи, влоги. И сегодня мы снимем челлендж, ребята. Но перед этим давайте познакомимся все же. В нашей такой небольшой семейке будет то не только я и Дневная Фурия Будет еще мой друг Мой самый любимый друг А может быть кто-нибудь еще Встречайте Икинг Икинг минуточка Икинг Как бы вот твой выход Икинг Минуточку а, да, да, всем привет, ребята, с вами я, да, Икинг. Ой, да ладно, на эйфоде все, ок, как бы, все под контролем, это же Икинг. Да, это я, ладно, я пошел. Ну, он, короче, будет иногда у нас появляться, а так это именно наша рубрика посвященные мне и моей жене, так скажем, дневной фурии. Да, это будет только наша рубрика и наши влоги и все такое. И сегодня, ребята, мы решили сделать такой челлендж, мне кажется, уже каждый блогер его делал. Ну, мы, так скажем, самые последние. Эх, ну, во-первых, потому что я раньше ничего не знала об этом, Поэтому Безубик об этом знал. Да, я об этом знал. И мы хотим сделать челлендж, который называется «Было-не было». Это самый знаменитый, наверное, челлендж. Его все, мне кажется, знают уже просто все во всем мире. И мы немножечко тормознули и решили сделать сейчас этот челлендж. Так, Икинг, давай, помогай нам. ребят. я не понимаю, зачем вам эта коробка? Сейчас, ребята, давайте. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Опа, все, пользуйтесь. О, шикарно, шикарно. Ну что ж, Безумик, давай-ка откроем ее. Ага, сейчас я открою ее. Так, сейчас. Э, э, э. Опа. И что ж, тут будут вопросы, тут будет мало вопросов, ну... Но... Мы как бы начинающие блогеры, поэтому пока что столько вопросов. Да, давай первый. Давай нам будет доставать и хикинг. Да, без проблем. Я как понял, я у вас тут вообще как раб работаю. Ой, подожди, подожди, я сейчас кое-куда. Мы кое-что забыли. Побожди. Мы забыли вот такие вот таблички, которые нам помогут. Что? Что это такое? Э, это это бумажки. Нет, это таблички. Это бумажки. И это таблички. Это бумажки. Э, без не хочу спорить, но твоя жена права. Вообще-то это такие вот таблички, на которых написано не было и было, которые вам будут помогать. У нас вот таких вот две таблички как раз для вас, два и Мизубик. А, тогда хорошо. Так, я достаю тогда первую бумажечку. Так, ребята, ликуйте, я достал вот такую вот первую бумажечку, пожалуйста. Или мне развернуть вам еще? Ну, разверни и прочитай. Ладно, сейчас. Кстати, интересно. Сейчас прочитаю. Вы обижали Икинга? Мне даже интересно стало. Все, Икинг, иди дальше мы сами. Ну, ладно, ладно. Вы, кстати, должны поднять табличку. Да вы поняли. Ну, лично у меня, наверное, это было. Хотя, я не знаю. Ну, во-первых, я в него залпом стрелянула, как бы чуть его не убила. Ну, это, наверное, не считается. Но у меня, так скажем, было. У меня, мне кажется, тоже было, потому что... Я его отца убил, я думаю, вы это все знаете, точнее не я, а меня контролировали, но я думаю, я его тем самым обидел, поэтому у меня тоже это было. Короче, мы все виноваты перед Экингом. Так, следующий вопрос. Вот он, вот он, вот. Так, сейчас прочитаю. Так, читаю. «Было ли у вас такое, что вы ломали крыло?» Uh, да, по правде говоря, я никогда не ломал крыло. Вот если бы вы спросили, ломал ли я хвост, вот тогда бы я бы вам уже ответил. Uh, well, uh -huh. Uh -huh. Ну, как бы, если что говорю сам за себя, вроде я не ломал крыло, ну, потому что я такого не понял, не ломал. Я за себя тоже скажу, я никогда не ломал ни крыло, ни хвост, ничего не ломал, поэтому у меня все хорошо. Поэтому у нас такого не было. Так, ребята, теперь я достала вопрос. Так, следующий вопрос звучит так, что э, обижали ли вы друг друга? Э, Какие-то странные вопросы. Обижали ли вы Икинга, обижали ли вы друг друга? Э, очень странный вопрос, но, по крайней мере, э, говорил за себя. У меня этого не было. Э, у меня было, так как э, при первом, таком, скажем, знакомстве я... Э, во-первых, Беззубика по лапе дала. Ну, я думаю, это было ему обидно. Ну, да, так немножко, так скажем. а Вообще, можно сказать, что я не обижал никогда Дневной Фури, потому что я никогда не бил и никогда ничего не делал. Так, вот, следующий вопрос, сейчас прочитаю. Так, вопрос гласит так. Вы спасали Икинга? У меня было. И у меня тоже было. Я его спасала в третьей части, когда они с Гриммелем летели вниз... Я, я, я его спасла, да. Ребята, я хочу вам сказать так Вы лучше бы на, Лучше бы, знаете, вот какой вопрос бы был бы тут? Лучше бы тут реально вот написали бы, сколько раз вы спасали икинга? Потому что знаете, сколько я раз икинга, икинга спасал? Ой, это несчитанные разы просто. Вот вообще просто, мне кажется, сотни раз. Кто бы говорил, а я тебя как будто никогда не спасал, да? дневная фурия, ой, беззубик, прости, ой, да, я его сто раз, мне кажется, спасла, даже тысячу раз, хорошо, переходим давай к следующему вопросу, вот так, читаю, а, так, гласит это, так, предавали ли вы друзей? У меня не было, потому что я никогда не передавала друзей, я всегда хорошо с ними, так скажем, общалась. Но если, так скажем, по поводу того, что я работала за гриммер, это, наверное, не считается, так как мы с тобой не друзья, мы с тобой как бы муж и жена. Ну да, у меня такое было, что мне пришлось передать, так скажем, зубика и улететь с тобой, но это была, мне кажется, вынужденная мера, но у меня такое было. Не, у меня не было. Так, давай-ка следующий сейчас принесу. Так, вот. И как гласит следующий вопрос? Э, гласит он так. Вы ссорились? Э, э, лично у меня такое было. Мы с Безубиком все же ссорились. Ну, как бы, кто не ссорится? Да, у меня такое тоже было. Мы ссорились и не раз, я бы сказала. Но мне кажется, нет таких людей, почти, не, которые почти ни с кем не ссорились. Такое, мне кажется, у всех было. И неоднократно, я бы сказала. Вот и все, ребята, это были все вопросики на сегодня. Мы ответили, что у нас было, от а чего у нас не было. Я надеюсь, ребята, вам понравилась эта рубрика. Если вам понравилась эта рубрика, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И обязательно, точнее, на наш канал, общий канал, на канал без рубрика, и на канал нашей хозяйки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы, конечно же, вам приходило уведомление о том, что пришло новое видео, точнее вышло новое видео с нашими видео и еще про МЛП. И, ребята, обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика, снимать ли мне, точнее, нам еще такую рубрику. Поэтому, ребята, давайте пишите обязательно в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика, какой нам сделать еще челлендж, может быть нам сделать что-то, не знаю, какой-то уак, мастер-класс или что-то такое. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Наш канал и кинг наш канал. Хорошо диной фури на наш канал и ставьте лайки и всем пока, пока, пока.